Всем привет, вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы представим вам переносной трансивер Альфа-85. Сначала поговорим о комплектации. Итак, в комплект входит само тело радиостанции. Выполнено на литом алюминиевом шасси для большей надежности. Аккумуляторная батарея с напряжением 7,4 вольта и емкостью 2800 миллиампер-час, длинная антенна на 22 сантиметра с разъемом подключения по типу SMA. Обратите внимание, антенна двухдиапазонная. Зарядное устройство с индикацией заряда.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 На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. Ниже находится дисплей и прорезиненная DTMF клавиатура Сверху мы видим СМА-разъем для подключения антенны, два регулятора и светодиодный индикатор. С левой стороны три кнопки управления радиостанцией. С правой стороны под пластиковой заглушкой, опять же с прорезиненной прокладкой, находится аксессуарный разъем по типу Kenwood для подключения кабеля программирования и гарнитур. С задней стороны мы видим площадку для крепления клипсы на два винта, 4 контакта аккумулятора с обозначением и защелку для его крепления. Включается радиостанция правым регулятором. Он же отвечает за громкость рации. Следующим регулятором можно переключать либо каналы, либо частоты. В зависимости от того, что вы предпочитаете. Дисплей у данной модели цветной, отображает две рабочих частоты и для каждой есть своя кнопка передач. А кнопка по центру при кратковременном нажатии включает радио, а при длительном отключает шумоподавление. Практически все функциональные возможности данной модели доступны для программирования с клавиатуры. Давайте посмотрим пункты меню. Кто здесь есть? Более подробно останавливаться на каждом пункте нет смысла. Все прекрасно описано в инструкции. Beep. Beep. <laughs> Частотный диапазон 136-174 и 400-520 МГц. Поддерживает практически все частотные шаги. 999 каналов памяти. Мощность радиостанции от 0,5 до 10 Вт. Рабочее напряжение батареи 7,4 В. Потребляемый ток при передаче почти 1,5 А. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Размеры без антенны 125 на 60 на 35 миллиметров. Вес в сборе 300 грамм. Альфа-85 это профессиональная радиостанция с очень богатым функционалом, которая подойдет и искушенному радиолюбителю, и простому охотнику. От себя могу добавить, я сам владею данной моделью как минимум 3 года. За все это время она побывала и под дождем, и падала на землю, но ни разу не была в ремонте. Две кнопки передачи полноценно позволяют работать на двух частотах. Несмотря на цветной дисплей и большую мощность, хватает ее где-то на 5 дней работы по 8 часов. Если говорить про дальность, то в среднем на 70-сантиметровом диапазоне по пересеченке, если нет сильных перепадов высот, 10 километров работает спокойно, на двойке – Естественно, побольше.